Я деньги люблю. Это моя профессия. Начинала я бухгалтером, и внимательность и точность к цифрам – это как раз вот профдеформация с того времени. 10 лет я проработала председателем управления кредитного союза. Мы... Кредиты. Это был хороший опыт познакомиться с финансовым рынком, с финансовыми услугами, как это работает, пообщаться с заемщиками, был большой колоссальный опыт общения с людьми, которые не справляются с долговой нагрузкой, это часть работы была, и за это время накопился достаточный практический опыт для того, чтобы понимать, как люди обращаются с деньгами. Параллельно я экспериментирую активно над своим бюджетом, над своими финансовыми привычками, потому что если я не буду делать это сама, то как я могу потом рассказывать это тем участникам, которые приходят на тренинги. Чаще всего я провожу обычные живые тренинги в сфере финансовой грамотности. В этом году плотно работаю также с предпринимателями, мы учимся писать бизнес-планы, вести управленческий учет, но тема управления личных финансов, это, конечно же, моя любимая тема и с удовольствием делюсь опытом в этой сфере. У нас с вами запланировано 5 занятий, 5 вебинаров и каждый вебинар будет посвящен отдельной теме. У нас предусмотрены небольшие домашние задания между нашими вебинарами примерно один раз в две недели у нас будет происходить занятие, может быть немножко будем смещаться, потому что она на суу декабрь месяц и праздники, поэтому жесткого графика пока еще нет, но будем стараться давать вам даты немножко заранее, чтобы вы тоже могли, конечно же, планировать свое время. Почему важно делать домашнее задание? Сколько бы я ни рассказывала, как бы вдохновленно я не рассказывала о деньгах, до тех пор, пока вы не попробуете самостоятельно что-то сделать. Я не говорю о том, что вы будете, ну вот прям сто процентов. Все, о чем мы поговорили, вы прямо вам это все откликнется. Ищите свой рецепт, так же как все женщины знают, можно взять у подруги или там у мамы рецепт, как она готовит какое-то свое коронное блюдо. Но до тех пор, пока ты самостоятельно на кухне возле кастрюлек не поколдуешь, у тебя не получится именно. Вот твой рецепт, который будут все хвалить, все будут родные с удовольствием кушать и приходить в гости и говорить, ну мы хотим только вот мамонного борща покушать или еще чего-то. Поэтому выполнение домашних заданий ⁇ это как раз способ попробовать рецепт на себе, адаптировать, может быть, под себя и выбрать что-то лучшее для того, чтобы... В первую очередь, ваша дружба с деньгами, она увенчалась успехом, и чтобы не деньги управляли вами, а вы управляли деньгами. У нас мы обычно на вот этих обучающих модулях еще делаем дополнительно группу, чаще всего это в Viber, для того, чтобы участники могли общаться между собой. Это хорошо мотивирует, это здорово, и для обратной связи, для того, чтобы вам было удобно задать вопросы. К примеру, вы начинаете что-то попробовали сделать или не получилось, или наоборот получилось и хочется поделиться, не стесняйтесь, пишите в группу. Также на последнем слайде всегда я указываю свой электронный адрес, на который вы присылаете домашнее задание. И э, если ну, стесняетесь на группу говорить, это нормально, это абсолютно нормально, вы можете написать лично мне и задать какие-то свои вопросы, и переспросить, ну вот у меня так, э, как лучше сделать. С удовольствием отвечу, потому что как раз сопровождение участников за время нашего обучения, это очень важная часть нашей работы, и формат вебинара, он, с одной стороны, дает большие возможности, когда э, можно, я нахожусь в Украине, в городе Запад, сейчас я у себя дома работаю, и э, удобно, что я могу работать на большое расстояние, и вы тоже находитесь дома, вам не надо куда-то специально ехать. С другой стороны, есть небольшой недостаток, я вас не очень вижу, я не очень понимаю обратную связь, и если на живом тренинге я могу увидеть вашу реакцию, то на вебинаре только то, что вы можете написать в чате или в конце ваш отзыв сказать голосом. Все технические моменты мы с вами проговорили. Я сейчас включаю демонстрацию экрана с презентацией и пойдем с вами работать по намеченному плану. Сегодня у нас большой объем информации в час будет сложно уложиться, поэтому еще момент. У нас обычно практикуется запись, я говорю быстро и быстро торторю. И если где-то не успеваете, или где-то нужно вернуться назад, или быстро пролистнула слайд, вы не успели для себя там на чем-то зафиксироваться, пишите в чате, чат читаю, и тогда буду немножко притормаживать, потому что, ну, честно, хочется за час времени дать максимум информации, поэтому буду тараторить. Сегодня у нас первое занятие, мы будем с вами говорить о финансовом фундаменте. Это та основа, которая нужна, от которой мы будем отталкиваться дальше в нашем продвижении к финансовой стабильности и к финансовой независимости. И сегодня мы начинаем с вами э, с темы убеждений и с темы ведения бюджета. До тех пор, пока мы не разобрались внутри себя с нашими убеждениями относительно денег, то, как мы о них думаем, то, как мы их себе представляем, э, то, как мы говорим о деньгах, это очень важно, э, э, Дальше двигаться в какие-то расчеты просто нет смысла. У вас на слайде пирамидка, в которой соотнесены параметры. Нет, уже нет пирамидки пока. Так, хорошо. Сейчас еще раз попробуем. Вот есть. Добрый вечер. А, сейчас я попробую развернуть на весь экран. А так. Добрый вечер, я увидела. Теперь есть. Хорошо, отлично. Начнем с основы пирамидки. Да? Пирамидка не может стоять своим острым углом верхушкой. У нее должен быть хороший, хорошая опора на четыре ноги. И внизу пирамидки находится отношение к деньгам. И это э, этап выживания, когда у вас э, расходы, соотно, э, соотношение доходов и расходов не должно очень сильно отличаться. Вам ваших доходов должно быть достаточно для того, чтобы обеспечить свои базовые финансовые потребности. До тех пор, пока мы сытно не покушали и не обуты в сухую обувь, мы не пойдем удовлетворять наши морально-этические потребности, мы не пойдем в театр, правда? В первую очередь мы обеспечиваем, Свой фундамент, наше базисное проживание, это наши затраты на наше выживание, а обеспечение базовых потребностей. Для того, чтобы перебраться к финансовой свободе, к верхушечке, следующий этап э, декредитование означает э, в те периоды, когда нам недостаточно финансовых ресурсов, мы можем пользоваться банковским кредитом, кредитом на или банковской карточке. И этот процесс означает, что сегодня мы тратим те деньги, которые мы еще не заработали. И от этого у нас могут увеличиваться риски, потому что мы можем крутиться в долгах, как белка в колесе, взяли, положили, взяли, положили. И э, накопление, сделать себе, ну, такой запас жирка, как на зиму делаем, да, у нас никак не получается. И вот для того, чтобы перейти на следующий этап, э, даже пользуясь кредитами, нам нужно проанализировать, какие самые дорогие, закрыть их и э, найти новые, может быть, заменить перекредитовкой на э, более дешевые с, меньшим, э, с меньшей процентной ставкой. Либо, как минимум, мы не наращиваем объем э, заимствования, мы не берем снова и снова деньги. Мы изыскиваем возможности, как сделать так, чтобы взять долг под контроль, начинать его погашать, уменьшать нашу задолженность и стараться не брать новые, и это процесс декредитования. Параллельно мы обучаемся, мы учимся, как пользоваться деньгами, мы учимся, как их контролировать, мы ищем дополнительные возможности, как зарабатывать больше. Вот на нашем курсе мы будем об этом всем с вами проговаривать, мы будем об этом говорить. И на этапе обучения мы изучаем финансовую грамотность. Собственно говоря, наш курс – это и есть курс по финансовой грамотности. Чаще всего теряют деньги как раз люди именно те, которые неграмотные, которым недостаточно знаний. Неграмотными людьми гораздо легче воспользоваться, к примеру, тому же банку, подсовывая кредитный договор, когда люди не в состоянии рассчитать или прочитать даже, что там написано. И, конечно же, этим пользуются финансовые учреждения. На этапе обучения мы учимся ставить цели, финансовые цели. Это те цели, которые требуют денег. И мы учимся писать для себя план финансовой защиты. Вот все это поэтапно в курсе будем постепенно-постепенно проходить. Весь курс построен таким образом, что мы идем с вами от более простых вещей к более сложным. Мы не начинаем сразу же с финансового плана, сейчас это еще нереально. Мы начнем с более простых вещей. Следующий этап для финансовой свободы – это инвестиции, когда мы учимся создавать, мы начинаем накапливать свой капитал, который можно потом размещать, ну, к примеру, самое простое – это депозит в банке с целью получения процентов, а проценты – это дополнительный пассивный доход тоже об этом поговорим с вами. Конечно же, еще один этап оптимизации, когда мы оптимизируем затраты, изучаем налогообложение. Возможно, это может быть связано с оптимизацией и в бизнесе точно так же. И, конечно же, потом мы выходим на этап, когда доходы превышают расходы в разы. Видите, мы с вами начинали в основании пирамидки. Доходы либо равняются расходам, либо даже расходы больше, чем доходы, то на этапе свободы мы переходим уже в тот период, когда нам не важно, какой ценник в магазине, мы можем позволить себе достигнуть практически любую финансовую цель, которую ставим перед собой. Если обратите внимание, здесь нет цифр. Правда? Потому что именно количество денег в руках, которое есть у вас, это не всегда означает, что вы финансово свободны. В моей практике есть люди, которые прилично, предприниматели, бизнесмены, которые прилично зарабатывают и живут при этом в кредит. В то же время, два года мы работали с курсом для пенсионеров, для людей пенсионного возраста и малообеспеченных слоев населения, люди с невысоким доходом, с очень невысоким доходом. В то же время настолько красиво, элегантно управляли теми деньгами, которые были у них в руках, что они говорили, ну, мы хорошо себя чувствуем. Ну да, можно было бы лучше, но нам э, достаточно. Поэтому количество денег в руках не измеряется в денежных знаках. Это не важно. Важно то, как мы относимся к ним, и важно то, как мы умеем ими управлять. Убеждения. Вот почему мы начинаем именно с убеждения? Вспомните, пожалуйста, так, давайте я вам подсказку уберу, вспомните, пожалуйста, те фразы, которыми вы описываете деньги, либо говорите про деньги. Вот что вспомнили, напишите в чат, пожалуйста, какие-то ваши варианты. Вот, особенно, знаете, как хорошо выискивать убеждения? Когда вы детям или там младшему поколению кому-то или друзьям, знакомым, рассказываете, как надо обращаться с деньгами. Вот в такие моменты, в момент такого разговора прислушивайтесь к тому, что вы говорите. Это очень важно, потому что думая на уровне подсознания, вы можете и не отлавливать поговорки, присказки. Может быть, вы вспоминаете, как говорили в вашей семье, ваши старшие родственники, родители, может быть, там бабушка с дедушкой как-то говорили об этом. У вас уже наверняка какие-то свои собственные э, такие фразы, которые… Ну, вот одной фразой сказала, и сразу все понятно. Вот э, вспомните, пожалуйста, что это было, поделитесь, э, какие у вас есть убеждения относительно денег. И мы пойдем с вами дальше. Анюша, у нас пока еще э, треугольничек на экране. Да, да, да, я специально следующий слайд подсказочку не показываю, я очень хитрая и коварная. Сейчас у меня открывается. Ага, деньги любят счет. Хорошее, прекрасное убеждение. Вот давайте с этого убеждения пройдемся. Копеечка рубль бережет. Тоже люблю с одной стороны это утверждение. Вот деньги не для тебя. Угу. Ну, в смысле, не для меня лично или не для кого-то другого относительно вас? Это про вас или это про других? Денег много не бывает. Да, такое тоже утверждение бывает. Ага, про вас. То есть, вы считаете, что деньги это не для вас? Угу, такое может быть. А, а, время, деньги. Действительно, деньги на дороге не валяются. Согласна. Я тоже так иногда говорю. А, а, я хочу много, но а, нет, мне так говорить. А, а, я хочу много, а мне так говорит. Хорошо. Давайте следующий слайд. Я пока снесу ча Вот тот перечень, который вы видите на экране, достаточно часто в нашей речи проскакивает. У меня нет денег. Особенно это очень часто встречаются молодые мамы, у которых не такой уж и большой бюджет, и дети, которые хотят купить все. У детей наступает такой период, там, в 2,5-3 года, когда слово «куби» – это вот прямо очень важно. И э, мама для того, чтобы долго не объяснять ребенку, мама говорит, у меня нет денег, отстань от меня. Но не потому, что даже у мамы нет денег в кошельке, а потому что у мамы нет ресурса там, двухлетнему ребенку объяснять сложные категории. Э, мы, женщины, к сожалению, очень часто можем позволить семье, но не можем себе этого позволить. Даже я иду в магазин, и я уже с тележкой в супермаркете, и я выбираю йогурты. Так, сын мой любит вот этот, я кладу в тележку, муж мой любит вот этот. Я себе думаю, какой я себе хочу? А потом смотрю, а там в тележке уже продуктов, я мысленно посчитала, сколько это денег стоит. Я такая, М -м, ладно, я себе куплю потом. Да? Знакомая ситуация, наверное, каждая женщина с этим сталкивается. И э, это большая проблема, когда мы о себе так думаем, когда мы говорим, что я не могу себе этого позволить. Еще одна фраза, которую обычно это вредитель в языке, «ничего себе», чаще всего мы эту фразу произносим как восхищение. Что-то увидели, на что-то вдохновило, говорю, «ничего себе!». Если в этот момент подумать о том, что на волне эмоции мы произносим, вербализуем слова «ничего себе», а почему мы так произносим? Да? Вот э, об этом нужно задуматься, потому что эмоции – это положительная мы радуемся, что-то нас очень восхитило, но при этом ничего себе, э, почему мне ничего. Ну и фразы о том, что мне не хватает денег, это слишком дорого, на самом деле это все про одно и то же. Это про то, что мы сами себе ничего-то не позволяем. Соответственно, если мы сами себе не позволяем, то ну, зачем это нам надо? У нас нет внутренней потребности, конечно, у нас на это денег не будет. Поэтому... Отслеживайте внимательно, как вы говорите о деньгах и обязательно выбирайте слова, которыми вы описываете свое финансовое положение, потому что на каждую фразу из той, которая написана здесь на экране, можно в противовес дать позитивную фразу. Убеждения бывают негативные, это те, которые вас ограничивают, ну, примерно вот из этого списка. Но также убеждения бывают и позитивные, которые, наоборот, дают вам возможности. Одно и то же убеждение «копейка рубль бережет», его можно трактовать и так, и так. Если трактовать с позитивной точки зрения, то это убеждение говорит о том, что мы внимательны к мелочам. Правда? И когда нам нужно принимать финансовое решение, мы не разбрасываемся деньгами. Мы их четко контролируем. Нам же никто просто так не приходит на улицу и не говорит, ну вот возьми, пожалуйста, какую-то купюру. Да? Ну, я не знаю, может, вы с таким сталкивались. Мне как-то почему-то никто не приходит и не предлагает. А с другой стороны, это же самое убеждение говорит о том, что можно настолько зациклиться на копейках, что уйти в режим экономии, стать классическим скрягой и считать до самой копеечки, даже там, где уже это не имеет смысла. И не думать совершенно о чем-то большем, а просто считать копейки. Поэтому, э, прорабатывая убеждения, ищите баланс, который будет позволять вам и свободно обращаться с деньгами, не бояться денег как таковых, и в то же время не относиться к ним с пренебрежением. Почему? Потому что деньги на самом деле это возможности, это эквивалент труда. Эквивалент вашего труда, когда вы получаете оплату и эквивалент труда в каком-то произведенном товаре и услуге, когда вы оплачиваете. В любой товар, в любую услугу тоже вложены чьи-то усилия. И они просто конвертируются через денежные знаки. Но на самом деле это все про то, что вложено. Домашнее задание, Проанализируйте, сделайте, в конце, в последнем слайде будет все еще выписано Но по ходу идем с вами так Сделайте инвентаризацию относительно, ну инвентаризацию, переучет, да, я же бухгалтер Ваши убеждения относительно денег, вот прям записывайте список Все, что вспоминается, записывайте список Ну вот тут примеры, чтобы быть богатым, надо воровать были такие убеждения, старшее поколение, не, ну, кого-то они говорили, а говорили, иногда еще говорят, ой, они богатые, наворовали. Да, есть такое. Есть еще убеждения большие деньги требуют большой ответственности. Я так часто выражаюсь, и я понимаю, что это меня где-то ограничивает, потому что большая ответственность, это страшно. И это не очень хочется, когда у тебя крупная сумма в руках, ага, к ней надо отнестись ответственно и подумать, как ее распределить. Это не то, что там мелкая купюра. Там можно… И вот это как раз и есть отношение к деньгам. Ну, еще одно из таких убеждений, чтобы зарабатывать, надо много работать. Да? Чтобы много зарабатывать, надо много работать. Это только маленькое количество примеров. На самом деле примеров гораздо больше, и ваша задача проанализировать вашу речь и ваше мышление, то, как вы думаете относительно денег, найти и записать эти убеждения и разделить их для себя, проработать эти убеждения, алгоритм, что мы с ними делаем. Когда вы нашли несколько, одно или несколько убеждений, ну, обычно их не так много бывает, но, вот, знаете, такие ключевые, которые, ну, вот, не задумываясь, выдаешь, не задумываясь. Расшифруйте для себя убеждение, что оно означает для вас. Подумайте, пожалуйста, оно вам приносит пользу, дает какие-то дополнительные возможности, либо, наоборот, оно вас ограничивает. Ну, вот как мы говорили, одно и то же убеждение для одного человека может быть как ограничитель, а для другого человека может быть наоборот давать дополнительные возможности и ресурситься на это можно. Вспомните, каким образом к вам попало это убеждение, это важно. Убеждения у нас появляются двумя способами. Первый способ – это как раз все то, что идет из детства. Это уважаемые люди, это часто наши родители, бабушки, дедушки, которые, возможно, нас воспитывали или были с нами рядом, когда мы еще были в маленьком возрасте. И зачастую, причем точно так же наши убеждения влияют на наших детей. Мы, когда поучаем детей, как делать лучше, мы им передаем свои убеждения, правда и вот этот процесс, он продолжает работать и дальше, и внутри вас, и через вас идет дальше к вашим детям, внукам точно так же, и он передается, это вот тот жизненный опыт, который передается дальше. А, и, и также убеждения еще у нас появляются уже от нашего собственного опыта во взрослом возрасте. Ну, к примеру, у людей, у которых цыгане хотя бы один раз выманили кошелек, уже остается четкое убеждение от того, что э, общение с цыганами да, опасно. И это может стоить вам кошелька, это ваш жизненный опыт. Либо вложили деньги в банк, банк ушел в банкротство, получить деньги вернуть не смогли или часть не вернули, и вы уже живете с убеждением, что в банке это опасно. Поэтому проанализировали, откуда пришло убеждение, потому что иначе прорабатывать его нужно. И попытайтесь посмотреть, если это убеждение ограничивающее, на самом деле они нас интересуют в первую очередь, посмотрите, какой страх прячется там потому что, с одной стороны, это может быть страх ответственности, ну, вот, к примеру, да, большие деньги – это большая ответственность. Это может быть страх остаться в нищете, такое тоже бывает. Это может быть страх, что тебя кто-то наругает или накажет. Ну, там, уже это в область психологии, много вариантов, но, тем не менее, правда это для вас. Пока вы от этого страха не избавитесь, вам будет сложно принимать крупные суммы денег, если у вас есть страх перед большими суммами денег. Бывает наоборот. Легко люди принимают большие суммы денег, но очень трудно отдают, очень трудно расстаются. И тогда получается, что деньги приходят, а деньги вообще любят движение, они не любят э, вот, застаивание, болото, а вы их настолько боитесь отпускать, что они перестают к вам приходить, ну, потому что дальше движения нет. А, взвесьте, пожалуйста, факты «за» и «против» относительно убеждения. Да? Вот, э, почему это убеждение «за», почему э, для вас может быть там «против»? И подумайте, пожалуйста, как можно изменить формулировку на «позитивную». Это проработка именно тех убеждений, которые либо негативные, либо ограничивающие. Подумайте, как можно изменить. И, конечно, после этого проработайте еще какое-то время над тем, чтобы новая позитивная формулировка у вас закрепилась уже на уровне автоматизма, на уровне подсознания. И вы потом могли работать с этой позитивной установкой. Вот я для себя прорабатывала установку, которая мне от бабушки досталась. Бабушка у меня очень трудолюбивая была, два класса образования, прошла две голодовки, имела достаточно, ну, собственно говоря, бабушка жила в Полтавской области, и для большинства людей того времени это был примерно одинаковый опыт, наверное, каждый в семье может такой опыт вспомнить об этом. И мне досталась установка для того, чтобы много зарабатывать, нужно много работать. В какой-то момент, работая уже председателем управления, у меня был хороший стабильный доход, интересная работа, мне она нравилась. Но хотелось перейти на следующий уровень, и как-то у меня ничего не получалось. И я нашла в себе эту установку и думаю, нет, ну, конечно все это не так уже, все поменялось, ну вот опыт бабушки, ну где там бабушка с двумя классами образования, где я со своим высшим образованием, с возможностями, с интернетом и со всем остальным, но нет. И достаточно долго я никак не могла ее переформулировать для себя и понять, но ну, почему же я не могу с ней расстаться, с этой установкой, пока я не откопала такой фактор, как уважение к моей бабушке. Бабушка для меня авторитет, я у нее воспитывалась в дошкольном возрасте, и я поняла, это была работа с коучем, я сама до этого не добралась, я поняла, что отказаться от бабушкиной установки, это отказаться от бабушкиного авторитета, ну как-то вот такая связка сработала. Да, пришлось признать себе, что отказавшись именно от бабушкиного вот этого опыта для меня, он уже неприменим, у меня ситуация поменялась, но это никак не умаляет моего уважения к моей любимой бабушке. После этого я переформулировала себе иначе, теперь моя установка звучит для того, чтобы много зарабатывать нужно эффективно и продуктивно работать, а не много. Сейчас не обязательно много работать, сейчас достаточно хорошо планировать свое время, правильно расставлять приоритеты, заниматься самообразованием. И э, вполне ценность на рынке труда растет, а с этим растет и доход. И с того времени я вижу, как эта установка работала раньше как это работает сейчас. Поэтому, ну, мой собственный пример, но на все про все у меня полтора года ушло, поэтому я подробно об этом рассказываю, делюсь самим алгоритмом, как все получилось, для того, чтобы вам не нужно было полтора года в трех соснах ходить вокруг да около. Оказалось, все на самом деле очень просто. Проработали убеждения. Дальше нужно обязательно посмотреть еще в привычки, как мы привыкли распоряжаться нашими финансами. И это очень тоже важно, потому что зачастую мы принимаем финансовые решения по привычке. Мы один Миша, раз. я прошу прощения. Э, а? У нас э, какой слайд сейчас? Э, у нас слайд сейчас с привычками. А у э, Элочка вообще не вижу вас на экране. Вы у нас пропали. Слышу только голос. Э, нет, вот я. Я сейчас есть. слайд с пирамидкой. У нас а, слайд тоже. С пирамидкой? С пирамидкой? Да. Ух да, наверное так я уже давным-давно ушла дальше по слайдам вот я поэтому и спрашиваю угу. Угу. сейчас давайте попробуем еще раз вот уже пошли дальше слайды Объявление. вот я сейчас разверну угу. ну что-то сегодня давайте я оставлю вот на маленький не на весь экран не... потому что как да, только да. я разворачиваю вы их потом не видите да Пускай будет немножко меньше, Ну хорошо, смотрите, вот этот слайд у вас прошел мимо, да, выбирайте слова, которыми описываете ваше финансовое положение. Мы проговорили с вами и возможный перечень, какие могут быть по поводу инвентаризации, да? о том, что нужно их найти, вот этот как раз с списком проработки убеждения, то, о чем я сейчас говорила, расшифровка, что обозначает убеждение, откуда попало чей опыт ваш. Или... Убеждение, кстати, может попасть, даже прочитав книгу, вы можете там, согласиться с автором, на вас может произвести впечатление мысль автора, и для вас это может стать убеждением. Такое вполне бывает. Проработка страха, понять, что под этим прячется. Какие за и против этого убеждения, что можно изменить, как, как нужно изменить, переформулировать в позитивную установку. Иногда достаточно буквально одно-два слова просто заменить, вот как в моей ситуации. Ну и, конечно же, действие с новым позитивным убеждением. Наши убеждения зачастую становятся нашими привычками. И привычки распоряжаться деньгами, они тоже отражаются на наших финансах, на наших повседневных финансовых решениях. И когда мы начинаем менять убеждения, соответственно, ну как следствие, нам придется поменять наши привычки. И вот привычка начинает меняться не тогда, когда мы начинаем тренировать и Насильно заставлять себя как-то делать иначе, это насилие, я так не люблю. Я люблю, чтобы все было легко, чтобы это все быстро получалось, и ищу такие способы, которые позволяют легко и просто справиться с внедрением новых привычек. Так вот, они начинают меняться тогда, когда мы поменяем представление о себе. да Это про убеждение о том, что ничего себе, я не могу себе это позволить пока внутри вы не получили свое внутреннее разрешение на то, что вы достойны того, чтобы получать в том объеме, в котором вам необходимо, ничего меняться не будет. Но когда внутри вы для себя это решите, ваши внешние привычки обязательно начинают меняться. Также, когда вы меняете свои внутренние представления о своих возможностях и об окружающем мире. Вот есть поговорка про то, что... В мире неограниченное количество денег. И это правда. Их действительно много. Далеко не каждый может взять эти деньги в руки. Но когда говорят, деньги валяются буквально под ногами, это так и есть. А вот заметить их там, наклониться и поднять, чтобы они пошли к вам в руки – для этого нужно уже обладать некоторыми способностями и навыками. И вот об этом как раз мы будем стараться в течение всего курса говорить, делать какие-то упражнения для того, чтобы научиться это делать. Как изменить убеждения? Да? Мы не пытайтесь кардинально изменить сразу все. Мало того, еще такая одна проблема, с которой сталкиваются участники, которые на тренинге ходят, обучаются, вот вы послушали курс, вы вдохновились, у вас появилась мотивация, но у вас рядом есть ваше ближнее окружение, и ваше окружение привыкло вас видеть какими, такими, какие вы были раньше, а вы уже поменялись. И вы говорите, я знаю, как это сделать, сейчас я все сделаю, ваше окружение, говорят, стоять, нам не нравится, нам нравилась мама, которая была раньше, ты и, ну, они же вам говорят обычно это какими словами, чушь, что ты вот это придумала себе, да, сиди, не высовывайся, да, да, да, да, да, -да. и у вас, э, ваша мотивация с обломанными крыльями закончилась, вы нет. думаете, ой, что-то, наверное, это совсем не то, поэтому меняйте по кусочку, ну, во-первых, внутри себя, резкие движения, это тоже чревато, но также не пытайтесь сразу же ваших близких втянуть в нашу секту свидетелей дебета и кредита. Просто постепенно приучайте на примере своей семьи. Просто сегодня уже времени нет об этом рассказать. Я вам следующие вебинары расскажу. Я наблюдала, как я потихоньку подтягивала мужа и сына, не спеша. Все прекрасно получается, все можно сделать. Но работу нужно начинать с себя, и когда вы добьетесь своей собственной дисциплины, когда вы уже сами будете это делать хорошо, то ваши родные и близкие, они так или иначе подтянутся, но тоже не шокируйте их, пожалейте их немножко, чтобы они не пугались. Кроме того, вот когда мы меняем наши убеждения, нам надо понять, кем именно вы хотите быть. Не сколько я хочу зарабатывать, но это тоже важно, это потом, это на следующих этапах. А сейчас вам нужно понять, кем вам нужно стать и э, ничем заняться, а вот внутри себя кем быть, и потом э, уже все остальное будет подтягиваться, и деньги в том числе. Э, вот э, блок занятий, задания, да, э, как можно проанализировать это все. Запоминайте события, которые с вами происходят. 15 минут в день – это не такие большие затраты времени, чтобы проанализировать, что сработало, что не сработало. Особенно вот на начальном этапе вербализации установок. Я говорю, я говорю так или я говорю иначе, получается, не получается. Записывайте, взвешивайте, оценивайте, введите свой блокнотик, ваши записи. Это еще важно для того, чтобы вы увидели динамику. Потому что бывает так, я что-то делаю, делаю, делаю, у меня не все, полу... а плюс еще ж мое э, окружение, которое меня любит и старается вернуть назад на то место, где я была, и руки опускаются. И вот когда открываешь вот этот дневничок, и ты начинаешь анализировать и видеть, а что было два месяца назад, а что было год назад, и ты себя сравниваешь с собой ни с кем-то другим, ни со мной, ни с соседями, ни там с какими-то вип-персонами. А когда ты сравниваешь себя с собой, ты видишь эту динамику. И ты уже видишь, что ты уже меняешься. Ну и наблюдайте за собственной жизнью, разрешите себе изменить ваше будущее. Вот дайте себе это разрешение, и у вас все замечательно получится. За 15 минут, у меня сейчас прямо такой марафон начинается, дать вам самое главное за сегодня это бюджет, но без проработки убеждений это было бы неправильно, поэтому я сейчас постараюсь очень-очень быстро Будут возникать вопросы по структуре бюджета, не стесняйтесь, пожалуйста, в Вайбере пишите, в Viber, в, можно мне в личку в Вайбере писать, это тоже абсолютно нормально. Итак, что мы подразумеваем под личными финансами? Личные финансы – это те деньги, которые приходят к нам из, как зарплата из других источников, мы эти деньги тратим, храним, сберегаем и инвестируем для достижения личных целей. То есть мы ими распоряжаемся. Что такое учет средств? Учет средств, ну, это элементарно зафиксировать доходы и расходы, записать. Это можно записать в блокнот, это можно внести в экселевскую таблицу. Для этого можно использовать какие-либо приложения, там, в смартфоне, к примеру. И э, учет средств – это вот первый этап реализации финансового плана. Без подсчета доходов и расходов мы не можем планировать, потому что мы не понимаем, на какие цифры опираться, а они нам нужны для планирования. Ну и, конечно же, текущая задача на данный момент э, – это ответить на простой и очень важный вопрос, куда уходят наши деньги. Напишите, пожалуйста, мне в чате, можете просто поставить плюсик, э, если вы уже подсчитываете ваши доходы и расходы, если вы ведете свой бюджет. Вот важно понимать, кто это делает. И поставьте минус, если вы этого не делаете. Сейчас открою чат. Так, иногда, примерно половину наполовину кто-то не делает вообще. Хорошо. Если хотя бы иногда делаете или половину на половину, это уже хорошо, это очень здорово. Зачастую нам не хватает мотивации, это правда. Но понимая, зачем это делается, и самое важное понимать, как это делается, тогда гораздо легче это просто выполнять. Как, примерно как мы ходим чистить зубы, точно так же и с этим вопросы не поднимаются. Вот я сейчас разверну, а вы мне скажете, открылась на весь экран или не открылся слайд? Но на экране? Нет? нет? Ну, Элла, не а не у вас не открылась? Нет, не открылась. вы имеете в виду? Не открылось. Бочечка. Бочка, открылась. Бочечка. Ну, маленькие слова. Бочка маленькая. Маленькие слова. Значит, давайте договоримся с вами так. Я вам это, ну, я перешлю Элли, Элла вам перешлет для того, чтобы у вас под рукой был... Yeah, под... нужно нажать в себя кнопку «Разрешить редактирование», Ага, так, а ну-ка, сейчас это, может быть, начинается. А а... просто исчезла презентация. А сейчас... Вообще не видно Сейчас мы не видим. Остановите презентацию заново. Я иди. ее сейчас уберу и начну демонстрацию экрана. Ой. Вот сейчас я поняла, что надо сделать. Как только начинаешь спешить, именно так и происходит. Ничего, спокойно. Я ее сейчас просто еще раз... Может быть, это да, может быть, это настройка моего компьютера блокировала и не выводила. А вот а сейчас? На весь экран видно? А теперь все прекрасно. Ну, а, да. Вот мы к финишу о. занятия, мы разобрались, оказывается, где был блок. А, вот смотрите, бочка – это наш бюджет, условно бочка – это какая-то емкость, которая наполняется и опустошается. И у нас есть постоянные доходы, вот я сейчас на них стрелочкой стою, это те доходы, которые мы получаем регулярно, зарплата, пенсия, стипендия, проценты по депозиту, может быть там оплата за пай земли, аренда, если вы получаете, то это постоянные доходы, которые вы знаете, когда вы получите и в каком объеме вы получите. Временные доходы. Вы можете полагать, что вам выплатят премию на работе, но когда и сколько, вы не знаете. Во временные доходы часто попадают подарки. То есть вы полагаете, что вам там что-то подарят или даже неожиданно кто-то дарит, но вы не знаете в следующий раз, это повторится или нет, и будет или не будет. Во временные доходы попадают любые подработки. Когда вам говорят, ой, тут есть подработка, можешь там разок что-то сделать, и тебе заплатят денег. Да, окей, хорошо, сделаю с удовольствием. Денег заплатили, но вы не знаете в следующий раз, предложат или не предложат. К временным доходам относятся, как правило, все самозанятые фрилансеры, предприниматели, которые работают сами на себя, потому что нет четкого понимания, когда и сколько ты получишь заказов, ты знаешь, что ты их получишь, но четкого понимания, а это важно для планирования. И третья большая категория – это сезонные доходы. Это те доходы, которые мы получаем в зависимости от сезона. К примеру, курортные города, ну, в Карпатах основной доход получают зимой, когда люди едут кататься на лыжах, а какое-то морское побережье, куда люди едут летом отдыхать, получают летом этот доход. У вас в вашем бюджете ваша задача проанализировать все ваши доходы и э, посмотреть, какие доходы у вас постоянные, э, какие доходы у вас бывают временные, какие категории и сколько примерно, когда вы их получаете. И можно посмотреть, какие сезонные доходы, потому что даже при наличии зарплаты вы можете просто работать как наемный работник с зарплатой, но на ваш бизнес влияет сезонность. И в какие-то месяцы... У вас вы больше получаете, в какие-то месяцы вы меньше получаете. Вот эту сезонность тоже надо учитывать, это важно. Проанализировали доходы. Значит, как мы работаем с бюджетом? Если бюджет личный, один человек зарабатывает и один или там два человека тратят, то вы ведете как один человек. Если бюджет семейный, который наполняется несколькими людьми и несколькими людьми тратится, то тогда это семейный бюджет, это надо все сложить в одну бочку. Кто-то берет на себя, вот смотрите еще, традиционно это делает женщина. Ну, в Украине, по крайней мере, это традиционно женская обязанность, хотя я знаю много мужчин, парней, которые с удовольствием делают, ведут свои бюджеты. С доходами разобрались три категории. Теперь разбираемся с расходами. Категории расходов больше, категорий мы пока не про деньги, по той простой причине, что мы можем даже ничего и не получать, а тратить нам приходится. Но кушать-то хочется не три раза в месяц, а три раза в день. Да? И поэтому очень важно разделить на категории, посмотреть на что именно и сколько мы тратим. С левой стороны вы видите постоянные ежемесячные расходы. Это те расходы, которые из месяца в месяц у вас повторяются. Это квартплата, коммуналка, проезд, оплата мобильной связи, может быть, это оплата за школу, за садик, потому что вы каждый месяц эту оплату... Продукты питания тоже попадают сюда. Каждый месяц мы покупаем определенный набор чего-то, что у нас из месяца в месяц повторяется. И это наши постоянные ежемесячные расходы мы можем в отдельную категорию, но вот здесь они более укрупнены на этой схеме. К примеру, одежда-обувь. Отдельная категория, либо бывает не каждый месяц, либо все наши страны в таком, в таком климате находятся, что летняя одежда стоит меньше, чем зимняя. Да? Летом купить одежду – это одна сумма, да, а вот сейчас сменить зимнюю резину, на, перейти на зимние сапоги, на пуховик или там на шубку, это стоит гораздо дороже, поэтому это отдельная категория. В отдельную категорию попадают забота о здоровье, здоровье и красота, потому что это две взаимосвязанные категории. Но тут это тоже другие расходы. А, ну, э, здесь это другие расходы, но на самом деле вот этих стрелочек внизу может быть значительно больше. Это зависит от того, как глубоко вы хотите для себя дробить, э, именно видеть, что происходит с вашими расходами. У меня, например, оде, э, ну, некоторое время была категория расходы на ребенка. И я вносила, ну, пока сын учился в школе, я вносила туда затраты, которые там надо было сдать на школу, какие-то деньги, констовары ему какие-то купить и обеды те деньги, которые я ему давала на обед и оплачивала. Вот у меня это были расходы на ребенка отдельные. А потом, когда он поступил учиться и уехал, ну, как-то это все сжалось до ежемесячной подачи, и на этом все закончилось. Но ну, то есть, ну, переформатировались, категории расходов переформатировались. Если их укрупнять, то Обязательно выделяйте, если у вас есть долги, причем долги формальные, это банки, финансовые учреждения, это кредитный лимит на карте, так и долги частные, неформальные, вы заняли там у родителей, у детей в копилке, Children Credit Bank, это же святое родителям прокредитоваться в этом банке. Поэтому нужно выделять долг, возврат долга отдельно. Особенно люди, которые хотят избавиться от долга, обязательно отдельно. И эту категорию нужно очень жестко контролировать. Сезонные расходы. Сюда относятся отпуска поездки, заготовки, покупка картошки осенью. То есть любые расходы, которые связаны с сезоном. Семейные события. Обычно это называется событие жизненного цикла, ну, по примеру, родился, пошел в школу, женился, отметил юбилей, умер, и по кругу родился, женился, умер. И в семьях обычно это колесико крутится, постоянно какое-то событие происходит. Вот здесь подарки, которые мы дарим, да, потому что на какое-то событие жизненного цикла мы реагируем, мы дарим подарок. Также здесь еще расходы связаны, ну, юбиляр оплачивает угощение гостям или там развлечения, которые для гостей устраиваются, в то же время, если вы идете в гости на юбилей, то вы тратите деньги на подарок, и это попадает вот сюда в семейные события. Непредвиденные расходы. Вот это очень важная категория, на которую нужно обращать внимание. Почему? Почему? В этой категории а, прячутся те а, непредвиденные ситуации, которые, ну нет, но ну, со мной это не произойдет, ну, ну нет, ну никогда, да какой там пожар, ну кто меня затопит, ну, вообще как можно споткнуться и ногу сломать на ровном месте. Нет, ну это не про меня. Бабах, и внезапно это случилось с вами. А, обычно непредвиденные расходы требуют финансов, причем быстро, безотлагательно. И вот именно для этой категории нам нужен резервный фонд. Мы о резервном фонде будем говорить вообще отдельно, но тем не менее к непредвиденным расходам рядышком обязательно наша подушка безопасности. Это отложенная какая-то сумма конкретно для непредвиденной ситуации. Для чего это делается? Это нужно сделать для того, чтобы в момент форс-мажора вы не думали, где в 3 часа ночи найти деньги, нужно сесть в скорую, у меня банковская карточка. И я не знаю, будет ли банкомат на территории больницы, а мне деньги нужны уже. То есть у вас какая-то сумма наличных всегда должна быть под рукой. Это ваша безопасность. Почему называется а, подушка безопасности? Да потому что в тот момент, когда вам надо побороться за здоровье, вы не думаете о том, где вам найти для этого человека. Вот откладывая... Каждый месяц, отрывая от себя кусочек денег, а всегда есть же на что их потратить, правда? Ну что же я буду непонятно на что откладывать? Вы покупаете ваше спокойствие завтра. Вот это тогда становится хорошей мотивацией, почему я откладываю в резервный фонд. Потому что иначе это кажется, ой, ну зачем деньги просто лежат? Нет, не просто. Мы на отдельном вебинаре мы будем с вами разбирать, как сформировать резервный фонд и как им управлять потому что, конечно, деньги не должны просто так лежать, надо четко понимать, что с ними делать, но это тема вообще для отдельного вебинара. Сейчас у вас на экране табличка, табличка, я вам такую форму ну, отправлю, у вас эта форма будет, если вы бюджет не вели, то можно пробовать с этой простой таблички, а потом вы подстроите под себя дальше, почему не даю просто таблицу, я не объясняю, как ее надо заполнить. Вот Таблица может быть подстроена под меня, правда? У меня, могут быть, у меня может быть совсем другая ситуация, не такая, как у вас. Я вас научу пользоваться моей табличкой, но она для вас не будет актуальна. А вот эта бочечка, понимание, что происходит с денежными потоками, она вам даст гораздо больше, потому что вы потом подстроите под себя. Что в таблице? Таблицы хорошие. Угу. В таблице у нас есть расписанные доходы, когда вы расписываете основная работа по совместительству, какие-то дотации, помощь, пособия, премии, от хобби вы можете получать какой-то, даже если это маленький доход, не важно, это же ваш доход, вы заработали это. А вот Тут, где недвижимость, бизнес, финансовые инструменты, это то, что вы получаете. Если у вас есть недвижимость, вы там сдаете в аренду, смело себе ставим, это же тоже наши доходы. Из бизнеса Какую-то долю получаете или дивиденды получаете, тоже вписываем, там проценты по депозитам, может быть, там пенсионное обеспечение уже у вас какие-то суммы вы получаете и подсчитываем и того за месяц, бюджет составляется на месяц, расходы, в расходах здесь тоже укрупнены формы, здесь питание, одежда, транспорт, связь, коммуналка, какие-то прочие расходы, какие-то события, которые у вас могут быть. Выплаты по кредитам. Отдельно обращаю внимание, что у вас могут быть траты на повышение квалификации, на повышение вашего образования. Вот вы на курсы шли, у вас уже эти траты возникли. Тренинги личностного роста, если вы уделяете внимание своему развитию. Создание капитала – это то, что вы откладываете в накопление. То есть, к примеру, вы пополняете депозит ежемесячно, какую-то сумму откладываете, вы создаете себе капитал денежный, тогда указываете это в расходах. Благотворительность мы тоже оказываем, ну, благотворительность может быть в денежной форме, мы жертвуем в неденежной форме. Ну, сюда тогда вы это не вносите, но тоже для себя отмечаете, потому что можно э, там, оказывать благотворительность, например, э, своим временем. Я могу где-то поработать безоплатно, побыть волонтером, и это мой вклад. Таким образом, я не беру оплату за использование своего времени. За месяц у вас и того доходы э, не всегда сходятся с и того расходы. Почему? Потому что если вы обратите внимание, вот белую стрелочку на белом не очень хорошо, вот здесь, тут, где доходы, верхняя строчечка, она пустая. Да? На первое число месяца мы записываем остаток наших денег наличных и на банковской карточке. Нужно проверить выписку с банковской карты, посмотреть, что осталось, какой остаток на карте. И сделать прекрасное упражнение, которое препятствует атеросклерозу пальцев, пересчитать наличные деньги в кармане или в кошельке. На первое число вы зафиксировали сумму, потом записали в течение месяца все ваши расходы, к этой сумме добавили все, что вы получили, ну и, конечно же, отняли то, что вы потратили. На первое число следующего месяца у вас должен совпасть остаток. То есть вы снова взяли, пересчитали, посмотрели банковскую выписку, пересчитали наличку, и у вас должно сойтись, если не сходится, а так чаще всего бывает. Повспоминайте э, траты, Бывает, что забываются, и, повспоминайте, доходы тоже, может быть, что-то не отразили. В расходах для того, чтобы ну, вот не докапываться прямо там до копеечки совсем, есть, ну, у меня, по крайней мере, есть такая строчечка округления или прочие, либо несущественные, и там, но это должно быть, эта сумма должна быть не более... 5-10%, 10 это даже много, хотя бы 5% от всего вашего бюджета. Что это означает? Ну, 5% кардинально на ваш бюджет не повлияют. Если вы что-то где-то, вот вы начинаете подсчитывать итог, у вас не сходится. Ой, я не буду искать уже там эти 30 гривен, я просто поставлю их вот сюда. То есть затраченное время, ну, оно нелогично для того, чтобы найти эти 30. Но если это 3000 гривен... Так это совсем другое дело. Есть, ну, по Фейсбуку гуляла картинка, когда я веду бюджет, проезд 860 гривен, не знаю, куда потратила, 4562. То есть вот так это неправильное ведение бюджета. Какие новые правила обращения с деньгами, вот, к которым мы начинаем привыкать? Деньги это знание. Это не просто купюры, это знание. Учитель пользоваться долгами. Долг сам по себе – это не хорошо и неплохо, Иногда это бывает очень хорошо. Тоже позже подробно об этом будем с вами говорить. Но долгом надо уметь управлять. Учитесь управлять денежными потоками. Денежный поток – это деньги к нам пришли, и мы их на что-то распределили, потратили. Это важно. Готовьтесь к плохим временам. Это про резервный фонд, и будете переживать только хорошие. Когда вы знаете, что у вас есть подстеленная соломка, не так страшно проще принимать решения, когда вы знаете, что вы обеспечены резервом. Ну и, конечно же, повысить скорость, да, на каком-то этапе приходится гораздо больше шевелить мозгами, ногами, руками, для того, чтобы доход увеличивался, и для того, чтобы вы получали больший результат. Какие способы ведения бюджета? Предлагаю три, достаточно простых, для ленивых, для новичков. Это метод трех или четырех конвертов. Методика не мною придумана, она широко известна, тем не менее. Если речь идет о конвертах. В конверты вы раскладываете, ну, можно взять четыре конверта по четырем неделям. Четыре недели в месяц у вас четыре конверты. Вы получили доход. Распределили на 4 конверта, и вы начинаете квест «Проживи одну неделю на деньги из конверта». Чем конверт удобен? Но ну, Это удобно для налички. Для тех, кто пользуется карточками, этот способ не подходит. Ну, разве что в качестве эксперимента, но это неинтересно. Это для налички хорошо. И для тех, кто получает один раз в месяц деньги, чаще всего, тогда проще распределить сразу на 4. Но это уже не так принципиально. Вот важно, что это наличка. Вы открываете конверт, вы точно видите, сколько у вас денег на неделю, и вы планируете не на месяц длинный. Если вы раньше не планировали, вам будет это сложно. На неделю гораздо проще. В обычной жизни вы вы это и так делаете, ну правда же, ну в любом случае вы это планируете, то э, в конверт удобно сложить чеки, которые вам выдадут, если вы шли, к примеру, на рынок и брали наличку там, где вам чеки не дадут, вы э, на, на конвертике написали, взяла 300 гривен и пошла на рынок, Пришла и ничего не осталось. Окей, хорошо, вы знаете, что… А покупали продукты, вы знаете, что у вас эта категория продукты. И к концу недели вы уже в конверте видите, осталось, не осталось… На что было потрачено, вы можете проанализировать, и так у вас 4 недели происходит. У меня участница в Харькове была на тренинге, говорит, а у нас в семье 17 конвертов. Я говорю, сколько она, 17 зеленых. Я говорю, почему зеленых? Она, Ну, так исторически сложилось. На каждую отдельную категорию трат у них отдельный конверт. Ну Вот как бочечка для примера, сколько категорий, столько конвертов. И вы тогда понимаете, что на продукты питания у вас такая сумма запланирована, на отдых, развлечения еще какая-то, на резерв еще какая-то. Но здесь ваше творчество, Но это наглядно, просто. Кстати, с детьми очень хорошо это работает, это воспринимается как игра. Если вы дисциплинированы, то это может быть какая-то программа учета, они есть платные версии, бесплатные версии. Я пользуюсь обычно таблицей Excel. Удобно чем? Подсчитывается формула, и э, я вижу, я могу открыть за прошлый год, я могу открыть за прошлый, позапрошлый год. У меня с 2007 года есть статистика. Очень интересно пересматривать. Вот уже 12 лет прошло, прямо очень интересно пересматривать, сколько тратилось тогда и сколько тратится сейчас. А также это можно использовать, к примеру, мобильные приложения банковские, вот я сейчас таким мобильным приложением пользуюсь, там автоматически траты в диаграмму выводят. И это очень удобно, потому что ты видишь все траты. Но это удобно для безналичных денег, наличные деньги, конечно, вы там не увидите, поэтому можно комбинировать. Безналичные траты вы можете увидеть из приложения, оттуда их достать и перенести там, в таблицу, в блокнот, а наличные можно пользоваться конвертами. И тогда вы просто один раз в неделю садитесь и сводите это все вместе. У меня три банковские карточки наличка. В воскресенье уходит ну, от получаса до часа, в зависимости от того, как много было транзакций между моими же карточками. Вот в этом чаще всего путаешься. Потому что сами по себе траты, да, но когда ты наличку кладешь на карту, потом с карты на карту перегоняешь, еще что-то, вот этот учет может отнимать время. Но поначалу это кажется сложным, потом мозг привыкает, у нас появляется финансовая привычка. И э, этого вполне достаточно. А, так, 20.07. Вы заметили, как время пролетело? Нет. Нет, я контролирую время, я понимаю, что я просто не успеваю. А, не ваши интересно. домашние задания. Запишите в течение, ну, мы с, между э, с, вебинарами у нас будет две недели с вами. Вот две недели у вас на то, чтобы поотслеживать, как вы говорите о деньгах и что вы говорите о деньгах. Вот прям записывайте, это надо глазами видеть. Иногда просто удивляешься. Вот еще важный момент. Мне участники говорят, я и так помню, на что я трачу. Нет, это так не работает. Бывают люди, которые не знают, сколько они зарабатывают. Ну, вот честно. Например, таксисты, которые получают каждый день после смены деньги. У них ощущение, что они получают мало. Знаете почему? Потому что маленькая сумма каждый день тратится на что? На фигню, на еду. Ну и там на какой-то... Э, человек не успевает накопить крупную сумму. Вот когда я таксистам говорю, так, садись и расписывай, сколько ты за месяц получил денег. Вот ну, это что там считать, я знаю. Нет, пиши. Когда они пишут цифру, приятно наблюдать за выражением э, лица. Потому что обычно это глаза становятся не то, что там по 5 копеек, а просто огромные, и они говорят, «У меня столько денег, куда я их деваю? О!» Вот это правильный вопрос. И это как раз то, что, та цель, которая стоит перед нами. Вспомнили, отследили, записали убеждения. Создайте для себя три новые денежные привычки. Новые. То, чего вы не делали раньше – а начнете делать уже, и за две недели вы можете как раз попробовать. Самая простая финансовая привычка – забирать чек в магазине и читать, что написано в чеке. Если вы это не делали, я вам честно говорю, часто попадаются ошибки, и ошибки бывают чаще всего не в вашу пользу. Но мало того, что по законодательству вы не можете товар вернуть без наличия чека. Да? но это, это самое такое. А очень часто приходится потом отстаивать свои права. Тоже мы с вами потом еще про защиту ваших прав поговорим немножко и про чеки в том числе. Вот это самая простая привычка прочитать, что в чеке написано, но вам-то чек нужен для чего? Занести его потом в бюджет. Попутно прочитали, посмотрели, не предсказания, которые у нас сельпотам, предсказания многие читают, а вот в сумму чека не многие смотрят. А промониторьте, поищите для себя какое-то приложение для домашней бухгалтерии, если хотите его вести. Либо поспрашивайте у ваших друзей, знакомых, кто какими пользуется, пусть дадут свою рекомендацию, расскажут, может быть, вам это будет интересно. Либо сделайте свою табличку, и будет ли у вас табличка в блокноте. Я начинала с толстой тетради, у меня 2007 год и 2008 в тетради расписан, перешла на Excel. Можно сюда привлекать очень здорово детей, потому что особенно вот подростки, которые хотят сидеть в компьютере, Выдайте ценное поручение, составить таблицу в Excel. Заодно они учатся офисным программным обеспечением владеть в совершенстве. А с другой стороны, у меня была история, когда... Mm. Женщина свою дочку лет 12 или 13 посадила разбирать чеки, вносить в таблицу а Девочка вносила пару недель, а она очень увлеклась для нее, это было как игра Она увлекательно это делала, а потом это все закончилось Мама, так ты так мало зарабатываешь, оказывается а Потому что зачастую дети, подростки не понимают соотношения в бюджете Ну, к примеру, в процентном отношении, сколько занимает коммуналка Uh, у них свое представление, пока они не работают с вот этими цифрами, пока они не видят цифры, и это уже обучение, потому что uh, дети повторяют то, что делают их родители, не то, что вы им говорите, не через уши доходит, uh, через руки доходит, uh, и если вы хотите, чтобы ваши дети были финансово стабильны, свободны и так далее то уже это делаете. Но сначала вы, а потом подтягиваете за собой детей. Выберите какое-то приложение, поделитесь вашими впечатлениями о том, что ну, вот будет здорово, у вот нас много участников, каждый что-то попробует, поделится, расскажет, и вы уже узнаете гораздо больше. Правда, это будет здорово и круто. От вас я ожидаю отчет на e Элочка, а у нас 26 или 28 года Пока еще не определено даты. Не 26 Хорошо. и не 28 мы согласуем и с вами, и с нашим администратором. И я вышлю всем письма. Угу. Хорошо. Тогда я вас попрошу: вот когда уже дата будет установлена, ну, хотя бы за пару дней до вебинара пришлите мне. Для чего? Для того, чтобы я успела пересмотреть, проверить, ответить вам. И в то же время, если нужно будет, мы в начале там 5-10 минут, ну, может быть, какие-то там общие будут вопросы, и обсудить эти результаты для того, чтобы это было полезно всем. На этом я умолкаю, потому что я и так уже на 13 минут перетянула время. Попрошу от вас отзыв вот за сегодня, что было полезное, что интересное узнали. Хотите, напишите в чат, хотите 2-3 слова, просто скажите... Голосом и этого будет вполне достаточно. Поделитесь вашими впечатлениями. Я очень благодарна и удивлена, очень благодарна море информации и то, что я искала. И <с patient> где я могу еще повторить, увидеть эту презентацию, потому что я параллельно писала, но хочу еще повторить, повторение моего учения. <г Pokemon> Хорошо, разрешим. Мы пришлем вам запись этого вебинара. И во-вторых, если Татьяна позволит, мы э, повторим эту презентацию. Хорошо.